Помните закон визуализации он говорит о том что для всей команды в одном месте должна быть картинка если руководитель будет сам играть в эту игру сам нарезать сам двигать то это не закон визуализации это по-прежнему личный блокнот просто очень современный это должна делать команда в противном случае все потеряет смысл и более того коллеги когда вы приучите сначала своих топ управленцев а потом сотрудников пользоваться этими электронными инструментами они будут сами в них постоянно возвращаться почему потому что люди получают удовольствие когда перетаскивают мышкой карточку из одной колонки в другую колонку мы это доказали на практике. У менеджера какая проблема? Он трудится всю жизнь, но результаты его труда, они виртуальны. И вот эта электронная доска задач, она подкрепляет их реальностью. У него прямо на тактильное ощущение, связанное с перетаскиванием карточки, завязывается условный рефлекс. Я карточку перетащил, я получил удовольствие от своего труда. А системная работа эксплуатирует свойства человека получать удовольствие от своего труда. Поэтому команда. Более того, руководителю запрещено таскать карточки за своих сотрудников. Потому что руководитель таким образом отбирает удовольствие у сотрудников и лишает их вовлечения в системную работу.